Тунеядец – в тюрьму. Самогон гонишь – штраф. Холостяк – налог. Приветствую на канале Шарабара. В Советском Союзе существовали некоторые законы, которые, пожалуй, можно назвать не совсем привычными. Кое-что из законов СССР – нищенство. Быть нищим в ссср запрещал закон статья 209 ук рсфср гласила что систематическое занятие бродяжничеством или попрошайничеством продолжаемое после повторного предупреждения сделанного административными органами карается лишением свободы на срок до двух лет или исправительными работами на срок от 6 месяцев до одного года считалось что для нищенства в стране советов нет социальной основы поэтому люди которые этим занимаются являются попросту бездельниками тем не менее основы быть может и не не было но нищие имелись особенно много их было после великой отечественной войны когда появилось много искалеченных и лишившихся крова людей тунеядство Та же самая статья 209 УК РСФСР предусматривала наказание из-за введение иного паразитического образа жизни. Под это определение попадали случаи, когда лицо уклоняется от общественно полезного труда и проживает на нетрудовые доходы более 4 месяцев подряд или в общей сложности в течение года. То Тунеяд сам, так же как и прошайкам, грозил тюремный срок или исправительная работа сроком до 4 лет. При этом под общественно полезным трудом понималась исключительно работа в санкционированной государственной. Форме. Были случаи осуждения по этой статье, например, инженера-технолога, который оборудовал собственную короликоведческую ферму и ушел с предприятия, начав жить на доход с фермы, или пожарного, который тоже ушел со службы, став зарабатывать продажи овощей на рынке. Иногда эта статья применялась и для политических преследований. Спекуляция. Согласно статье 154 УК РСФСР, спекуляции называли скупку и перепродажу товаров или иных предметов с целью наживы и карали лишением свободы от 2 до 7 лет с конфискацией имущества. Самогоноварение. Гнать самогон без цели сбыта в наши дни не запрещено, а при советской власти это невинное по нашим меркам занятие было чревато крупными неприятностями. Статья 158 за изготовление и хранение без цели сбыта самогона или самогонного аппарата грозила исправительными работами до 6 месяцев или штрафом до 100 рублей. Если речь шла об изготовлении самогона с целью сбыта, то можно было сесть на срок до 3 лет или отделаться штрафом до 300 рублей контрреволюционная деятельность печально знаменитая 58 статья в редакции 1922 года включала в себя измену родине побег за границу вооруженное восстание контакты с иностранными государствами шпионаж причине ущерба советской промышленности и народному хозяйству саботаж недонесение о готовящемся контрреволюционном преступлении и все в том же духе по этой статье в лагере в ссылке и у расстрельной стенки оказывались и военные заговорщики и простые работяги по несчастной случайности по Поговорившие не с теми людьми. В 1961 году эта статья утратила силу, но в Уголовном кодексе появилась другая, за номером 69. За действие или бездействие, направленное к подрыву промышленности, транспорта, сельского хозяйства, денежной системы торговли, грозил срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества. Оказаться за решеткой мог руководитель предприятия или рабочий, допустивший безо всякого злого умысла промашку на производстве. Закон об эвтаназии. Условное название примечания к 143 статье Уголовного кодекса от 1922 года. Данное примечание разрешало убийство человека, совершенное из сострадания к нему, и фактически являлось легализацией эвтаназии. Оно было сформулировано следующим образом. Убийство, совершенное по настоянию убитого из чувства сострадания, не карается. Инициатором данного примечания был высокопоставленный большевик Юрий Ларин, который выдвинул эту идею при обсуждении кодекса. Кодекса, на заседании в ЦИК. Ларин страдал от прогрессивной мышечной атрофии и указал на то, что если бы кто-нибудь из товарищей большевиков достал для него яд по его просьбе, его судили бы как за убийство, что было бы отнюдь несправедливо. Поэтому он предложил внести в кодекс примечание об убийстве из сострадания. Примечание просуществовало всего несколько месяцев. Новый уголовный кодекс был опубликован в мае 22 года, а уже в ноябре того же года данное примечание было из него изъято вероятно из-за опасений широкого использования данной практики. Закон о лишенцах, 65-я статья, от 1918 года, поражала в правах ряд советских граждан, занимавшихся определенной деятельностью до революции. Речь шла о торговцах, священнослужителях, полицейских, жандармах, лицах, имевших нетрудовые доходы, и о тех, кто пользовался наемным трудом. Формально по закону им только запрещалось участвовать в выборах как в качестве кандидатов, так и в качестве голосующих. На деле лишенцы, как именовали эту категорию, подвергались весьма разносторонним дискриминации. Кроме того, такой же дискриминации подвергались и члены их семей. Им было почти невозможно устроиться на хорошую работу. Периодически проводились чистки аппарата от случайно затесавшихся лишенцев. В периоды действия карточной системы им выдавались карточки самой последней категории, а то и вовсе не выдавались. Дети лишенцев не могли получить высшее образование и не подлежали призову в армию, только в тыловое ополчение, которое напоминало смесь страйбата и альтернативной службы. Ополченцы занимались разного рода хозяйственными работами – лесозаготовки, работа в шахтах, строительство. И при этом платили особый налог, поскольку ополчение, в отличие от армии, находилось на самоокупаемости. Срок службы составлял 3 года, при этом сама служба зачастую была значительно тяжелее службы в обычной армии. Закон о трех колосках принят в августе 32 -го года на фоне участившихся хищений с колхозных полей в связи с очень тяжелой продовольственной ситуацией в стране. Слом традиционных отношений в деревне, раскулачивание и коллективизация привели к очередному голоду, разразившемуся в советской стране. На этом фоне резко участились кражи колхозного имущества, в первую очередь продовольственного. Дабы положить этому конец, по инициативе Сталина были приняты поистине драконовские меры. Любое колхозное имущество, включая посевы на полях, приравнивалась к государственному, а его хищение каралось смертной казнью. При наличии смягчающих обстоятельств рабочее рабоче-крестьянское происхождение, нужда, малые объемы хищений – казнь заменялась тюремным заключением на срок не менее 10 лет. При этом осужденные по данным делам не подлежали амнистии. Это привело к тому, что мелкие кражи, которые традиционно наказывались общественным порицанием, исправительными работами или, в худшем случае, несколькими месяцами заключения, перешли в разряд особо тяжких государственных преступлений. А колхозник, сорвавший несколько колосков в поле или накопавший несколько картофельных клубней, превращался в особо опасного преступника, поскольку в постановлении СНК не указывались объем хищений, после которых наступала уголовная ответственность, любое хищение даже в самом ничтожном объеме попадало под действие этого закона и наказывалось 10 годами заключения. Закон о побеге за границу. В июне 1935 года побег за границу был приравнен к измене родине. Беглец, в случае попадания в руки советских правоохранителей, подлежал смертной казни. Его родственники, не тонёсшие о готовящемся побеге, подлежали заключению на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества. Если они не знали о намерениях родственника бежать, то в этом случае они подлежали ссылке в Сибирь на пятилетний летний срок. В первую очередь, закон касался военнослужащих и должностных лиц, поскольку обычные граждане и без того не имели возможности покинуть страну, если только они не жили в приграничных районах и не знали там тайных троп. Закон был принят в связи с участившимися случаями бегства должностных работников, отправленных в заграничные командировки. С конца 20-х годов количество невозвращенцев стало быстро расти. Особенностью данного закона были суровые санкции против всех родственников беглеца. Невозвращенцы, как правила, оказывались в недосягаемости для советского суда, зато принцип коллективного наказания, направленного на их родственников, согласно замыслу инициаторов закона, должен был удержать потенциальных невозвращенцев от их намерений. Закон о наказании несовершеннолетних. В апреле 1935 года постановлением Совета народных комиссаров возраст, с которого наступала уголовная ответственность, был понижен с 14 до 12 лет. Публикация постановления сразу же породила юридическую коллизию. Согласно этому постановлению, к уголовной ответственности с применением всех мер наказания, в том числе и смертной казни, надлежало привлекать с 12 лет. Однако Уголовный кодекс запрещал применение смертной казни к несовершеннолетним. Дабы избежать путаницы, через некоторое время было выпущено специальное разъяснение от Генеральной прокуратуры и Верховного суда, в котором говорилось «надлежит считать отпавшим указание, по которому расстрел к лицам, не достигшим 18-летнего возраста, не применяется». Но каждый такой приговор в обязательном порядке должен был быть согласован с Генеральным прокурором. Закон рассматривался в первую очередь в качестве устрашающей меры. В середине 30-х, после коллективизации, раскулачивания и голода в стране, вновь, как и после гражданской войны, резко выросла детская беспризорность, а вместе с ней и детская преступность. По действовавшему на тот момент законодательству, подростки до 14 лет не привлекались к уголовной ответственности в любом случае. Согласно новому закону, они уже с 12 лет подлежали ответственности за совершение краж, нанесение телесных повреждений, убийства и покушение на убийство. Закон об опаздывании на работу. Закон об уголовной ответственности за прогулы, опоздание и самовольный уход с работы был принят в июне сорокового года. Конец 30-х годов ознаменовался существенным ужесточением рабочего законодательства. Были не только повышены нормы выработки, но и увеличена продолжительность рабочего времени. Кроме того, были сокращены декретные отпуска для женщин. В тридцать девятом году была значительно ужесточена практика наказаний за опоздание на работу для всех рабочих и служащих в стране опоздание свыше 20 минут приводило к автоматическому увольнению прогул без уважительных причин а также опоздание более чем на 20 минут что приравнивалось к прогулу наказывались исправительно трудовыми работами сроком на 6 месяцев с удержанием в пользу государства четверти заработной платы в основном наказание отбывали по месту работы то есть де-факто все сводилось к штрафу в размере четвертимесячной зарплаты который провинившийся выплачивал в течение полугода каждый месяц однако если в период отбывания наказание человек вновь допускал прогул или опоздание это считалось попыткой уклонения от назначенного наказания и оставшийся срок наказания виновник отбывал уже в местах лишения свободы также сопрещалось самовольное увольнение и переход на другое место работы разрешение на увольнение мог дать только директор предприятия самовольная смена работы без разрешения директора наказывалась лишением свободы на срок от 2 до 4 месяцев за укрывательство прогульщиков или самого уволившихся работников директорам предприятий грозила уголовная ответственность уважительными причинами опоздания или прогула считались болезнь разного рода форс-мажорные обстоятельства то есть пожар дтп и все в том же духе либо болезнь близкого родственника ЗАКОН О недоброкачественной ПРОДУКЦИИ Выпуск недоброкачественной и бракованной продукции на предприятиях считался таким тяжким государственным преступлением. Впервые брак стал караться в 1933 году с выходом постановления ЦИК и СНК об ответственности за выпуск недоброкачественной продукции. В соответствии с этим постановлением, выпуск брака грозил лишением свободы на срок не менее пяти лет. Правда, ответственность в первую очередь возлагалась не на обычных рабочих, а на директоров предприятий, инженеров, и сотрудников отделов технического контроля. Налог на холостяков официально именовался налогом на холостяков, бездетных и малосемейных граждан. Налог начал взиматься с ноября 1941 года. Учитывая время и обстоятельства его появления, можно предположить, что внедрение нового налога должно было стимулировать рождаемость, чтобы компенсировать потери в ходе войны. Однако, даже в те периоды, когда с рождаемостью все было очень хорошо, налог по-прежнему не отменялся. Еще одной причиной появления нового налога стала, по всей видимости, необходимость поддержки огромного количества сирот потерявших родителей в ходе войны налог планировался как чрезвычайная мера однако оказался настолько удобным средством пополнения казны в отдельные периоды поступления от налога достигали одного процента от годовых доходов бюджета что в итоге он просуществовал до самого конца существования ссср все советские мужчины в возрасте от 20 до 45 лет должны были ежемесячно отчислять государству 5 процентов от своей зарплаты до тех пор пока у них не родится ребенок студент и дневных отделений вузов освобождались от налога до достижения 25 лет. Женщины также платили налог до тех пор, пока не вступали в брак. С этого момента и до рождения ребенка они также отчисляли 5% зарплаты. Освобождались от налога военнослужащие, пенсионеры, лица по состоянию здоровья, не способные иметь детей, шизофреники, эпилептики и лилипуты. Колхозники были поставлены в более невыгодное положение. Из-за особенностей оплаты их труда они выплачивали фиксированную годовую ставку в размере 100, а позднее 150 рублей. Учитывая, что колхозники в принципе зарабатывали совсем немного, получая за трудотни лишь часть денежного вознаграждения и еще часть продуктами, этот налог был весьма обременителен. Например, в 1950 году колхозы на территории РСФСР получили от 127 до 156 рублей за год. Это в среднем на один двор. То есть фактически колхозник должен был выплатить все полученное за год вознаграждение на уплату налога. Налога, если у него не было детей. При этом, в случае рождения детей, он не освобождался от его уплаты, просто сумма пропорционально снижалась за рождение каждого ребенка, вплоть до появления третьего. Но стоит отметить, что рождаемость тогда была высокой, поэтому налог затронул минимальное количество сельских жителей. Что ж, с законами разобрались, но сим позвольте откланяться. Скоро увидимся вновь. Счастливо!